Когда я выйду в этом платье. Увидев меня, все дворяне точно захотят, чтобы я стала их вассалом. Оно так выделяется. Получается, на свадьбе твоего брата соберутся известные дворяне? Эй! Хочешь, чтобы я его тебе достал? Супер крут. Таску, достань, пожалуйста. Но вообще мне не сложно. А? Ну и где деньги? Таску! Серьезно? Чуть не забыла, я ведь так и не представилась. Позволь это исправить, я Клэр. Что за, то есть какое необычное имя? Я первогодка. Младше меня ты еще на два года? Что это за лицо? Да. К счастью, среди чистых учеников, обладающих харизмой и популярностью, у тебя есть союзник. И под ним я подразумеваю. Думаю, шиноми отлично подойдет. На мой голос можешь не рассчитывать, Миюки. Она что, только что имела в виду себя? Да уж понимаю. А теперь можно я уже наконец поем? Ты больше у меня не работаешь. В животе урчит, плати. На пустой желудок не повоюешь. Поехали вперед! Ясно, эта Местерство пещера явно гитленно. кишит всякими монстрами. И раз они не похожи на земных, это определенно другой мир. Оценка? О, не, не, не! Ой, ой, ой, слишком много информации, голову! Как она может так тянуть всего лишь тремя пальцами? Не понимаю. Слушай, у тебя милая личика. Идем в раздевалку. Я устрою тебе хорошую порку. Нет, Из Я была не права, Нет! Сачан, я всегда Сачан, думала да, тебе кака... Давай, задумали. давай. с краской. <свят> <свят> Знакомься! Посланник из Если их заинтересует что-то еще, договорись об условиях. О, подождите, слабым разом запрещено заходить в зверо королевство. <свят> Мы выдадим тебе пропуск, не переживай. И заранее предупредим князя Кариона. Да ты внешне на зверолюдо смахиваешь. Вы поладите. Чего? В общем, как-то так. Удачи тебе! Зачем нам одинаковые прически? Ицки! Мику! Йоцуба! Нина! Ичика! Нина! Мику! Ицуки! Йоцуба и Ичика вообще-то! Сегодня репетиторствовать не будешь? Что с тобой? Вижу ты полна энтузиазма, Нина. Это я, Нина! Как видите, без подсказок мне не понять, кто из вас кто. Рекорд побили уже три раза. Амбиции Тирана, Травяной Сад и Великолепная Династия. Вы такой отстой, что вас обгоняют. Отстой. И первое место. Команда Ленор. 128 тысяч очков. 120 тысяч? Среди их материалов был черепатского жнеца смерти. А значит они проходят и ставят абсолютный рекорд. А вы говорили, это мелкая сошка, да, учитель? Миамура? Ага. Миамура. Миамура... Миамура... А имя? Какое? Водзе. Он, кажется, вечность приходит ко мне в гости, а я до сих пор не знаю его имени. Еще и учитель журнал с собой забрал. Поговорим! Давай поговорим! Интимная беседа с радостью! Ну давай, расскажи мне все свои фетиши, которых всегда здесь снялся! А -а -а -а -а! Ах да, имя! Я же до сих пор не знаю твоего имени и возраста! Может быть, это для меня первый опыт! Давай начнем со знакомства! И не нужны. А кому приспичит это обсудить, пусть попробуют. Да и кого волнует чужое мнение? Ну, соглашусь, пожалуй. Только тут такая штука. Какая? Это моя кола. Извращение! Ну нифига себе Отдаю тебе сарай на крыше Он ветхий, никогда им не пользовался Но ну, говорят, поживешь, привыкнешь С этого дня здесь твой новый дом Ремонтом всё можно исправить Удачи Хочу сделать мамами приятное Звёздные зефирки А эти оно себе, я угадала и все приготовить? Да, я уже соскочилась по барбекю, скорее бы выходные. Что, э, ваша ротка. подушка? Сорона. Да вот же она. Что хочешь, чтобы я рекламировал башню на обошке? А Так умыть. Да <свят> знаю, знаю. Она свернила мою подушку. <свят> господин Лаура. <свят> Мой сладкий <свят> сон. <свят> Что происходит? <свят> Ваше высочество, господин Джинва. А, а, ну, господин Джинва. Будьте так любезны. закройте окно после нашего ухода. Госпожа посол. Надеюсь, ты готова к поездке Гиделан. Только язык не прикуси. А, Подождите, я, я еще не готова. Ну а я желаю всего лишь хороших мужиков, загадочного, рассудительного, доброго и мускулистого тоже. Соберу самых разных мужчин и построю свой личный гарем Ох, как сладко! Но ты всегда с улыбкой смотришь на платье, которое он тебе купил, правда? А ты, Лиза, ты ведь следила за ним весь прошлый день? Просто а! А, а, а, мне было интересно, куда он пойдет. Вот и все. Я подумала, мало ли он всякие непотребные местечки посещает. Вот и. И ты тоже, я и. Я ничего не делала. И, э, а ты чего так предметы хватаешь? Какого хрена?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 Это воскресенье создано для...